то есть вот что-то прошло в течение дня, вечером мы фиксируем и пытаемся это проанализировать. Да? Это, так сказать, анализ постфакту. Больше В большей степени похоже на девичий дневник, чем на э, исследовательский журнал научного деятельности, да, исследовательский журнал мака. Но любой маг, это прежде всего ученый. Сначала ученые, а потом все остальное, я попрошу это запомнить.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 Как ты думаешь, Свет, что бы произошло с твоим телом и сознанием, если бы ты не уперлась в работу и не начала бы, что называется, хвататься за все, что ты знаешь, для того, чтобы удержаться в этом состоянии, выжить, как ты говоришь, да, раскачать свою точку сборки и тушку приучить к повышенному фону работоспособности. Вот что бы с тобой произошло. Я, я бы даже не думала. Да, представь, вот попробуй, да, фантазии хватит, <смех> да фантазируйся, да, что вообще в этом физическом состоянии можно делать, если не подкорку свою развивать, а, например, к доктору побежать. Не ну, любой другой человек бы побежал к доктору, да, но это для тебя не вариант, потому что ты понимаешь, о чем идет речь, да, и ты начала искать метод просто по наитию придумывая свое не важно как главное делать здесь вот очень важно твое сознание поняло единственное спасение это не прекращать работать не важно чем даже если бы ты вышивать взялась это все равно бы считалось за работу если бы ты вязать взялась это все равно бы считалось за работу бегать вокруг дома тоже бы считалось за работу главное не сидеть на месте и вот очень важно